Всем привет! Мы находимся на складе Актиорус в Москве. Большую часть нашей техники мы отправляем отсюда. Сегодня мы отгружаем мини-погрузчик СВ-250 с измененной конфигурацией. Обычно эту модель применяют на строительных площадках и городских улицах. Но нам поступил нестандартный заказ. Клиенту нужно было адаптировать машину для выполнения определенных задач на полигоне по переработке бумажных отходов. Это значит, что погрузчик должен быть приспособлен к работе с легко воспламеняющимися материалами и различными острыми предметами, которые легко могут проколоть шины. Чтобы решить эту задачу, специалисты нашей сервисной службы изменили выхлопную трубу. Они сделали ее холодным с искрогасителем для избежания взгорания утилизационных бумажных отходов отходов. Штатные колеса были заменены на литые с безвоздушными шинами для избежания проколов, а в остальном это мини-погрузчик SV250 в базовой комплектации. Двигатель F5 мощностью 82 лошадиные силы, гидравлика с высоким потоком до 142 литров в минуту и кабина с кондиционером. За долгие годы работы эти машины зарекомендовали себя как надежные, маневренные и производительные. Кроме этого, на них можно повесить дополнительное оборудование или изменить конфигурацию, как в данном случае. Гарантийный срок на мини-погрузчик sv 250 составляет 1 год без ограничений. Если у вас есть нестандартная задача, то вы можете обратиться к нам и мы найдем решение конкретно для вас. И напоминаю вам, что мы являемся официальным дилером, техники Кейс на территории Центрального Федерального округа Российской Федерации. Если вы хотите приобрести или арендовать технику, просто напишите или позвоните нам, и мы найдем решение конкретно для вас. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, для того, чтобы быть всегда в курсе новостей из мира техники. Ставьте лайк и рекомендуйте нас на новом видео. Пока-пока!